Уважаемые читатели и коллеги, добрый день! Воскресенье 11 часов и, как всегда, я с вами, профессор Пучков, в прямом эфире. Мы сегодня будем с вами беседовать на тему хирургического лечения гинекологических, хирургических, пактологических, урологических заболеваний. Вы мне можете задавать вопросы на эти темы по поводу миомы матки, эндометриоза, кист яичника, полипов, эндометрия, генитального пролапса, опущения половых органов, желчнокаменной болезни, ахолазии, кардии грыжи, на отверстия диафрагмы, кист почек, печени, селезенки, колоректального рака, всевозможных онкологических заболеваний в урологии, то есть обширный спектр. Какие вопросы у вас накопились, если какие-то проблемы есть у вас лично, у ваших знакомых или у родственников, можете задавать. Я буду на эти вопросы, как всегда, вам отвечать. Мы примерно час отработаем с вами в эфире. Мне нравится, что мы всегда активно Работаем и практически час беспрерывно я говорю. Я работаю в швейцарской университетской клинике в Москве. Это для тех, кто присоединился к нам и присоединится в первый раз. Работаю главным хирургом по пяти специальностям Хирургии, гинекологии, урологии, колоректальной хирургии и онкологии Провожу малоинвазивные оперативное вмешательства в этих дисциплинах И стараюсь всегда выполнять органосохраняющие оперативные вмешательство, То есть максимально максимально сохранять органы и устранять болезнь Записаться можно ко мне по телефону в 8 985 222 1087. 985 222 1087. Или ä, написать мне на мой личный электронный адрес пучков Кв. Собакамейл.ру или сюда написать в директ как ä, в Инстаграм, так и ВКонтакте. Поэтому я всегда отвечаю на все письма сам. На телефонные звонки отвечает моя помощница Ольга, она всегда расскажет все детали и может, так сказать, записать непосредственно на консультацию. Но если есть у вас вопросы по проблеме, всегда пишите мне, опишите свою проблему, прикрепите данные обследования, обязательно только сделайте фотографии текстов четко, чтобы можно было их прочитать. И я дам вам обязательно ответ. Не старайтесь этот ответ Поймать сразу, потому что иногда проходит какое-то определенное время, я еще раз говорю, что я не блогер, я не сижу в телефоне, я не отвечаю, так сказать, постоянно на звонки и на письма, я хирург, я провожу оперативное вмешательство ежедневно, по много операций, да, я выполняю очные и заочные консультации онлайн, вот, естественно, что не всегда есть время ответить вам сразу. Так, если есть у нас уже вопросы, я смотрю, они стали появляться, вот, и я думаю, что мы начнем с вами уже активно работать. Я начинаю с Инстаграма, как всегда, хотя более активная аудитория уже стала перемещаться и в ВКонтакт, вот, и это очень радует. Я сейчас поздороваюсь со всеми, кто присоединился к нам. Так, у меня же КБ 2,5 см кальцинированный камень, но болит левая сторона под ребрами. Ну, в данной ситуации это может быть, а это может быть, так сказать, нехороший сигнал в парании развития хронического панкреатита на фоне желчно-каменной болезни, да, надо более детально сделать УЗИ поджелудочной железы, обязательно надо сделать гастроскопию посмотреть а, желудок, потому что с левой стороны у нас как раз располагается фундальный отдел и тело, желудка, и там могут быть свои проблемы. Также надо сделать колоноскопию, потому что часть ободочной кишки располагается под левыми ребрами, да, так сказать, чтобы исключить какие-то проблемы иные. Поэтому обследуем поджелудочную железу, обследуем желудок, обследуем толстую кишку. Если там проблем никаких нет, я советую все равно вам прооперировать его болезнь, сделать колецистоктомию и убрать эту проблему, потому что она в дальнейшем будет сопровождаться осложнениями. Если будет цин, оно это речь идет, видимо, о дисплазии шейки, матки, можно к вам на удаление участка? Да, конечно, я этим занимаюсь. Вот Вы можете прислать мне свои результаты, если вы живете где-то недалеко от Москвы или в Москве. вот Проще просто сразу прийти ко мне а, на консультацию со всеми своими обследованиями. При необходимости мы сами сделаем жидкостную тетологию, определиться, есть или нет какие-то проблемы в цирвикальном канале. Мы сделаем кольпоскопию под микроскопом, посмотрим с вами шейки, и при необходимости сделаем биопсию Дальше уже определимся тактика лечения В какую сторону нам двигаться Обязательно в этой ситуации надо сдать кровь на ВПЧ На онкогенные, так сказать... Э Э, вирусы, да, которые вызывают дисплазию в шейке, и при необходимости обязательно провести коррекцию, провести лечение. Удалили матку, в итоге коагуляционная травма чего пузыряемого четвертого точечника, два перитонита, вот как важно выбирать хорошего хирурга. Надо было оперироваться у вас, но не только я оперирую хорошо, на самом деле оперируют много врачей, которые делают хорошее оперативное вмешательство, но действительно опыт хирурга в данной ситуации является ведущим и главным, и прежде чем отдавать свое здоровье, вот, кому-то, да, вручать его, нужно четко понимать, кто будет с вами заниматься, какое лечебное учреждение, какой материально-технической базой оно располагает. да, ну и самое главное, то есть опыт врача, опыт хирурга, чтобы действительно, так сказать, он провел оперативное вмешательство максимально безопасно. 12 мм камней в ЖК удалять или можно самолечение Ну, в данной ситуации можно сделать простое исследование да то есть надо сделать обзорную рентгенографию брюшной полости то есть рентген брюшной полости и увидеть то есть если камни содержат кальцинаты кальций а на рентгене это будет четко видеть, они, видно, да, они будут так называемые рентгенопозитивные, эти камни, то в данной ситуации лечить их бесполезно, да, и здесь нужно будет делать и удалять желчный пузырь вместе с камнями. Если, так сказать, кальция в этих камнях нет, можно попытаться их растворить, вот с гастроэнтерологом, да, но, так сказать, опять нужно понимать о том, что, во-первых, даже если это будет удача, то эффект может оказаться временный. Лечение растворения камней ⁇ это длительный срок, это 8 примерно месяцев, это прием а, лекарств, которые вызывают выраженное раздражение слизистой а, пищевода, желудка и толстой кишки, и само по себе не безобидно и не безопасно. То есть это нужно понимать. Но самое главное, что может пройти год-два, и камни вырастут вновь да и все ваши потуги окажутся напрасными но естественно что всегда можно в данной ситуации попытаться еще раз смотрим есть кальций в камнях или нет если нет можно пытаться растворить если он есть то растворять бесполезно они не растворятся. в этой ситуации показано сто процентов оперативное вмешательство. если уже на узи есть утолщение стенок элементы воспаления в желчном пузыре тем более не дай бог он отключенный желчный пузырь камень стоит в шейке вот то пузырь уже не работает, растворить их невозможно. В данной ситуации только будут осложнения и надо делать оперативное вмешательство. Миома 3 см 2 маленькие. Можно ничего не делать. С климаксом пройдет или нет. Ну, такой подход, пройдет с климаксом или нет, мне не очень импонирует, потому что как правило, все-таки, чтобы климакс оттянуть и проявление его уменьшить и чтобы женщина выглядела хорошо да, так сказать, потому что гормоны, которые выделяются с яичниками, они влияют на кожу, глаза, на волосы да, на сухость влагалища, опущение половых органов, на сосудистый тонус приливы, отливы, и желательно чтобы этот уровень гормонов в крови был достаточно адекватный, для этого нужно принимать ЗГТ во время климакса заместительную гормональную терапию и если у нас есть миомы или эндометрия ЗАГТ будет вызывать резкую стимуляцию этих патологических процессов. Поэтому ЗАГТ никто в климаксе не назначит при наличии этих проблем. Так что здесь нужно просто четко понимать и подходить к этой ситуации, что вы хотите, так сказать, медленно угасать или хорошо выглядеть. 3 сантиметра само по себе, если нет деформации полости матки и нет никакой клинической картины со стороны миомы в виде обильных кровотечений, анемии, болевого синдрома, можно не оперировать, да, то есть миом еще считается не небольшой, хотя должно четкое быть понимание, что матка у нас 4 сантиметра всего в диаметре, 3 сантиметра практически размером с матку миома если плюс 4 маленькие есть, наверное, в совокупности они как раз размером с матку. Поэтому без клинической картины можно этого не делать, вот, но так сказать, для себя нужно понять, что мы хотим в климаксе делать, и как себя вести и как выглядеть. Да, так сказать, это очень в данной ситуации важно. Если мы хотим принимать ЗГТ, то лучше все-таки миомы удалить, убрать, матку оставить и спокойно уходить в климакс и принимать гормоны позитивные и положительные, которые будут оказывать хорошее влияние на ваш организм. Какой анализ надо сдать и почему железо вырабатывает соляную кислоту, атрофирует, перестает работать. Ну, такой немножко скомканный вопрос. Речь идет о том, что, наверное, не железо вырабатывает соляную кислоту, а при наличии соляной кислоты железо усваивается. Да? То есть, если есть атрофический га гастрит и с, с пониженным содержанием соляной кислоты в желудке, то, естественно, что железо будет усваиваться хуже, потому что железо, так сказать, усваивается у нас не в прямом виде, а в виде ионов, и это происходит на фоне соляной кислоты. Поэтому атрофический гастрит га га га га га приводит к железодефицитной анемии. Но чаще всего атрофический гастрит приводит к так называемой Б 12 дефицитной а, анемии. Да? Потому что у нас есть так называемый фактор Кастля, который вырабатывается в фундальном отделе желудка, то есть вверху желудка, около пищевода, если есть атрофический гастрит, его выделяется меньше, а он влияет на усвоение витамина В12. А В12 как раз у нас то же самое отвечает за гемоглобин. И если у нас снижение этого витамина в крови есть, то у нас будет В12-дефицитная анемия. Поэтому в данной ситуации надо сдать анализ крови на железо, надо сдать анализ крови на В12. Если мы хотим разобраться с желудком, надо сделать гастроскопию и сделать импедансметрию желудку. То есть непосредственно посмотреть, так сказать, уровень соляной кислоты в нем. И в соответствии с этим сделать коррекцию. Доброе утро, уважаемый Константин Викторович. Доброе утро. Я со всеми здороваюсь. Сегодня у нас прекрасное, кстати, утро, немножко подморозило в средней полосе, но все завалено снегом, красотища, обязательно выходите в лес, вот, на природу, при возможности лыжи. Просто прогулки. Я считаю, что это очень полезно, очень здорово. И мне кажется, надо такой погодой пользоваться обязательно. Здравствуйте. После удаления полипа принимаю за фрилу уже два года. После сдачи крови повышенная свертность. Можно ли бросить пить таблетки? Конечно, можно. По большому счету, после удаления полипа это нужно принимать ну, примерно 3-6 месяцев. Два года – это огромный длительный срок. И можно себе получить большое количество осложнений со стороны сверточной системы крови, со стороны вен. Поэтому я думаю, что прекращайте пить гормональные средства, но... Обязательно это решайте вместе с следующим врачом, потому что я всегда, каждый раз говорю и пишу в письмах, я не имею права назначить, скоррегировать и отменить гормональную терапию дистанционно. Надо вас, так сказать, целиком смотреть и знать уровень щитовидной железы, молочной железы, вены, состояние сердечно-сосудистой системы, возраст, так сказать, суть вопроса, зачем и для чего, и с какой целью, и с какой длительностью назначается гормональная Терапия. Это очень индивидуальный процесс, к которому надо относиться как к скальпелю хирургу. Он может быть очень вредный. Да, сказать, вот эти назначения все нужно четко очень подходить и знать, как, как, когда, кому и в какой дозе надо назначать гормональную терапию. Прижигание эндометриоза эффективен или всегда нужно удалять? Значит, оптимально его удалить. Если речь идет о наружном эндометриозе, то прижигание поверхностных очагов может, наоборот, вызывать более глубокое их расположение, потому что он никуда не девается, внутри остается живая ткань и заваривая глазки, которые выходят на бревшивную, хирург видит их на брюшине, так сказать, мы тем самым эндометриоз переводим в более инвазивную форму, то есть он начинает расти в вглубь, в клетчатку, вот, и поражать соседние органы и ткани. И лучше в пределах здоровых тканей этот эндометриоидный очаг удалить. Я всегда это делаю именно так. Так, двигаемся дальше. Эстрадиол 0,24 – это ранее именно Пауза. Здесь нужно взять весь гормональный профиль в данной ситуации вот, и оценить его по одному анализу, так сказать, не ставится ранее, не ранее именно пауза подойдите к своему врачу, сдайте весь спектр гормонов и оцените состояние своей системы. Если нужно какую-то коррекцию сделать, для этого есть гинеколог-эндокринолог, который непосредственно занимается этой проблемой. При желании можете обратиться к нам в клинику, получить или очную, или онлайн-заочную консультацию. гинеколог он разберется с вашей как раз гормональной системой и назначит коррекцию. Позвонить можно по телефону моей помощницы Ольги 8985-222-10. 985-222-1087, Ольга, и она запишет вас э, гинекологу, эндокринологу, да, но если нужна какая-то хирургическая коррекция каких-либо проблем или моя консультация, она запишет вас ко мне, или напишите мне на мой личный электронный адрес, пучков, кв, собака, mail.ru. Вот, или сюда в директ пишите, так сказать, я обязательно отвечу вас. Как узнать, есть ли атрофия желудка, как узнать всасывание железа, витамин В12, есть ли дефицит? Я вам ответил, сдайте кровь на железо, вот, так сказать, сдайте кровь на витамин В12 сделайте гастроскопию, если есть какие-то атрофические участки, то эндоскопист берет, так сказать, биопсию на гистологии будет понятно, есть ли нет атрофический гастрит, и сдайте анализ, так сказать, содержимого желудка на кислотности, все, у вас все будет понятно. Спасибо за консультацию, пожалуйста. Так, двигаемся дальше. В январе какого числа будете на работе? Я начинаю работать с 8 числа, поэтому проблем никаких нет, записывайтесь ко мне. Обращайтесь, я буду вами заниматься. Гиперплазии надпочечников до 7 мм накопления контраста нет в динамике через год. Показатели те же. Значит, Вам надо обязательно кровь сдать на гормоны, кортизол, альдостерон и, самое главное, анализ мочи суточный на метанефрины. Если анализы крови и мочи на гормоны надпочечников все в норме, то проблем никаких нет. Нужно просто проводить динамическое наблюдение, ничего с этой ситуацией не надо делать. Так, двигаемся с вами дальше, двигаемся дальше, двигаемся дальше, со всеми здороваюсь, кто присоединяется к нам, так, все, в инстаграме все, переходим на ответы вопроса ВКонтакте. Добрый день, подскажите, эндометриоидные кисты яичников до 1 сантиметра Назначили визану, не лучше ли их оперировать? Значит, ну, в данной ситуации нужно понимать, зачем назначают визану, да так сказать. Если а, кисты яичников до 1 сантиметра, никаких нет жалоб в данной ситуации Нет никакой клинической картины, то лучше просто динамически наблюдать и ничего не делать Визана не лечит кисты яичников, чтобы у нас понимание было Не профилактирует образование эндометриоза Она может только снять клинические проявления если есть болевой синдром, например, да, таскать обильные месячные тянущую боли внизу живота и пациентка не может по каким-либо причинам а, выполнять оперативное вмешательства или какие-то соматические заболевания вот, или просто, просто а, так сказать, нет времени на это в настоящее время да то есть в этой ситуации можно какой-то срок там на 6 месяцев назначить там без зома вот а если нет никакой клинической картины можно за этой ситуацией понаблюдать хотя мы реально понимаем что кроме так сказать пролонгированного роста мы ничего не получим если помимо киста у вас определяет на узи или на мрт например признаки наружного эндометриоза или узлового аденомиоза который требует сто процентов оперативного вмешательства то конечно лучше сделать лапароскопию, убрать аккуратно эти кисты только выберите обязательно хирурга который это аккуратно будет делать полностью сохранять вам яичники сохранять фолликулярный запас яичников потому что это очень важно чтобы у вас амг антимюллеров гормон не упал вот и а, сделать действительно а, лапароскопию и коррекцию всей этой ситуации. Так, эндометрий линейный 4,6 мм, полость матки расширена до 3,7 мм, содержимое анахогенное. Все зависит от дня цикла в данной ситуации. Если, так сказать, этот эндометрий соответствует дню цикла, толщина его, то никаких проблем нет. Если у вас есть какие-то жалобы, кровотечение или еще что-то, то в данной ситуации, конечно, нужно делать гистероскопию и определяться, так сказать, с той проблемой, которая есть в полости матки. Сам по себе просто толщина эндометрия вне зависимости от дня цикла не является показанием там, для гистероскопии или для лечения каких-либо проблем. Так, скажите, пожалуйста, что такое пограничная опухоль? То есть это, ну, видимо, речь идет об опухоли яичника, вот, это опухоль, которая еще не рак, но в то же время уже не доброкачественная да? Они бывают разные по структуре, по своей По прогностической значимости даже могут давать метастазы через какое-то определенное время да? Поэтому надо четко понимать, сделать гистологию После гистологии надо обязательно сдать иммуногистохимию из этого удаленного препарата вот, Сделать МРТ малого таза с контрастом МСКТ брюшной и грудной полости и определиться с тактикой лечения. Это все определяется на онкоконсилиуме. Что нужно делать дальше? Просто динамическое наблюдение или какое-то более расширенное оперативное вмешательство, чтобы добрать остальные органы и ткани, которые находились в контакте с этой опухолью. Так, движемся дальше. Мне врач говорит, что при наличии прооперированной матки она не может за ГТ назначить, а без матки может. Значит, и это все уговаривает, ну, и, как я понимаю, склоняет к удалению. Если у вас в матке не будет никаких патологических образований, не играет роль оперированная она или нет. ЗГТ не назначается при больных яичниках и больной матке, то есть тех состояниях, где может быть стимуляция болезни. Если матка оперирована и болезнь удалена, то в данной ситуации ЗГТ может быть назначена. Можно, нужно ли делать выскабливание при сирозе метрии и сирозе цирвикса? Тол, толщина слоя 1 мм, канал зарос. В идеале, конечно, нужно сделать, потому что там, где есть сироза цели, может быть всегда онкологические клетки. Поэтому оптимально сделать гистероскопию и выскабливание. Так, двигаемся дальше. Эндометриоз и аденомиоз – это одно и то. То тоже или нет. Значит, эндометриоз, вернее, аденомиоз – это эндометриоз внутри матки самой, да, стенки матки между мышечными слоями. Аденомиоз бывает диффузной формы, то есть это мелкие вкрапления, ну как маковые зерна в булке. Вот, а может быть узловой, да, так сказать, это как, я не знаю, там, изюм в полке, да, ну, чтобы понимание было То есть, когда эти маковые зерна сливаются между собой, образуют крупные узлы Они могут достигать и 3, и 4, и 5, и 6, и 8 сантиметров в диаметре И это все явля... является эндометриозом матки а Диффузный аденомиоз надо лечить мед а... Медикаментозно и лучше в данной ситуации это делать гормональной спиралью Мирена, а узловой надо оперировать, удалять лапароскопию, делать, сохранять матку и убирать эти узлы. Так, двигаемся дальше. При переходе от лапароскопии к лапартомии может ли быть заражение раковыми клетками соседних органов? Все очень индивидуально, смотря какой был патологический процесс. Вот. сама по себе лапароскопия не приводит к распространению и диссеминации онкологического процесса, вот. а что происходит во время оперативного вмешательства, и что было в вашей ситуации, разрыв опухоли, там, я не знаю, или еще какие-то вещи, которые могут привести, да? то есть, и здесь мне говорить очень сложно, все конкретно, так сказать, в каждом конкретном случае. Мне 53 года перед месячными боли в спине, и в заднем проходе месячные, скудные, миоматозные узлы, 7 штук. Вот. Дальше я читать не могу. Это мне Виктория пишет. Я думаю, что есть смысл написать мне непосредственно в директ пишите мне, прикрепляйте все данные обследования, нужно по крайней мере УЗИ, так сказать, органов малого таза, оптимально, чтобы сделать МРТ с контрастом данной ситуации. Есть подозрение, что у вас есть эндометриоз наружный и, скорее всего, с прорастанием толстой кишки, поэтому нужно в данной ситуации определиться, есть эта проблема или нет. Если эта проблема есть, конечно, нужно делать оперативное вмешательство, несмотря на 53 года и с вами гиперплазия эндометрия сложный синдром жильбера можно ли вставить мирену в данной ситуации надо опять смотреть все индивидуально какой синдром жильбера насколько это желтуха часто возникает у вас насколько страдает печень и насколько выражена гиперплазия эндометрия сколько вам лет поэтому присылайте мне все свои данные и здесь так сказать, ну я подумаю, как вам ответить, но всегда я говорю о том, что все-таки в данной ситуации гормональное лечение, а Мирена это местное гормональное лечение, надо, надо назначать научной консультации, То есть оценивать вас целиком, кроме печени, еще и остальные, так сказать, органы, которые могут быть вовлечены в процесс, в момент лечения гормонами. Правую трубу удалили при левый левую по из теперь только ико для беременности или нет. Надо смотреть, так сказать, где непроходима труба с другой стороны. Если она непроходима в интрамуральном отделе, то есть в месте отхождения от матки, где невозможно коррекцию сделать лапароскопически, в этой ситуации, да, только ико. Если она непроходима в конечном отделе, в ампулярном, запаяна, да, так сказать, то здесь можно сделать лапароскопию, так называемую фимбрию пластику, трубу эту открыть, чтобы она стала проходима и можно забеременеть естественным методом. Так, двигаемся дальше. После кровотечения гемоглобин 85, пью железо, поднялся до 94, а вот в 12 превышен 995. С чем связано? Вот, надо смотреть все в комплексе. Я вам по двум показателям абсолютно не смогу дать, дать ответ. Пишите мне письмо, прикрепляете все свои данные, вот, так сказать, данные в УЗИ, вот, данные по желудку, так сказать, что у вас есть, какие проблемы, да, и будем решать и заниматься, с чем здесь связано. Так сказать, по, по большому счету разделить это нужно на две части, да, то есть первая часть касается гинекологии. Вот непосредственно, да, то есть как бы нужно или нет с вами гинекологически заниматься, что-то с вами делать, если было кровотечение, которое привело к анемии. Если речь идет о гинекологическом кровотечении, потому что вы мне не описали кровотечение какое, может быть оно из ЖКТ у вас было. Вот, и в данной ситуации определиться, да, так сказать, нужно что-то делать с вами или нет, из гематологии то есть это специалист, который занимается проблемами крови и лечением крови, выяснять проблемы по B12, так сказать, показателю, да, повышен он, понижен, почему, что, где, как, то есть занимается это соответствующий специалист, который занимается проблемами крови. Так, подскажите, у вас операции платно или по МС? Значит, у нас клиника по ОМС, к сожалению, не работает. На каждом прямом эфире я об этом говорил. Государство неохотно делится деньгами своими частными клиниками, да, и поэтому. По ОМС и по котам клиника не работает. После удаления миома матки и кисты в течение 6 месяцев провести гистероскопию. Поскажите, что проведение, для чего проведение данной процедуры? Проведение данной процедуры необходимо для определения состояния полости матки после миомэктомии. Потому что после любого удаления узла в полости матки могут возникать синехии. Если тем более женщина собирается беременеть и рожать, мы должны знать, что у нас там все хорошо, устья труп открыты и проблем никаких в полости матки нет. Если там спаечки какие-то есть, то на контрольной гистроскопии а в течение 6 месяцев спайки еще рыхлые, эти спайки рассекаются, вводят противоспаечный гель и проблема эта устраняется. И далее женщина может спокойно заниматься беременностью. Так, двигаемся дальше. Мне 70 лет, я писала про эндометриоз, линейный, про эндометрии. Я вам еще раз говорю о том, что если никаких проблем нет в эндометрии и нет у вас клинической картины, если просто вы делали профилактический УЗИ, вам 70 лет месячный не ходят, то в данной ситуации, так сказать, надо просто определять 4-6 миллиметра для 70 лет именно Паузы, по большому счету, это эндометрий может быть большой, да, он должен быть в норме где-то миллиметр-два. И в этой ситуации, возможно, нужно будет делать гистроскопию и РДВ. Сколько у вас стоит прием гинеколога-эндокринолога? Позвоните моей помощнице Ольге. 8-985-222-1087. 9-885-222-1087. И она вас запишет, расскажет все детали, стоимости. Я не знаю, сколько стоит прием гинеколога-эндокринолога. Есть люди, которые этим занимаются. Не поленитесь, наберите по телефону, сделайте звоночек и получите максимум информации. Добрый день. Косвенные признаки спаечных изменений тазовой брюшины, увлекающие стенку сигмовидной кишки и единичные дивертикулы. Это Венера мне пишет. Да? Значит, продолжите свой вопрос дальше, потому что я не совсем понимаю, что хотите вы спросить. Напоминаю вам о том, что я вижу только буквально 4 строчки. Первые, да, далее все прерывается у меня в письме. Этого нет здесь. Добрый день. Как относится к имболизации маточных э, узлов? Какие показания противопоказания? Я отношусь очень сдержанно к эмболизации маточных артерий. Это связано с тем, что показания встречаются всего в 4% случаев пациенток с миомой матки. Вот Эмболизация маточных артерий показана тем женщинам, как, как, кого нельзя прооперировать. Да? То есть, это, если это выраженное маточное кровотечение и выраженные сопутствующие заболевания, которые не позволяют выполнить операцию противомешать удалить узлы и сохранить органы. В этой ситуации, да, если женщина не собирается беременеть и рожать. Если женщина собирается беременеть и рожать, эмболизацию ни в коем случае не надо делать. Эмболизация вызывает эндометрия с образованием синехи в полости матки. Мы не знаем, как кровоснабжаются в данной ситуации яичники. Эмболы могут закрыть и яичниковые артерии, или те артерии, которые идут от маточных артерий к яичникам, и может быть кровоснабжение яичников в основном идти процентов 70% от маточных артерий, процентов 30% всего от яичниковых артерий. И в данной ситуации, особенно у молодых женщин, можем получить яичнику недостаточность вплоть до развития климакса. Плюс узлы никуда не уходят, они уменьшаются. На самом деле некротизируются, то есть у вас... Получаются участки мертвой ткани, которые находятся в вашей матке. Если мы собираемся беременеть и рожать, нам матка нужна здоровая хорошая, с хорошим кровоснабжением. Да, я всегда привожу в пример, если мы хотим выиграть Олимпийские игры в беге, артерию на ноге перевязывать не надо. Вам нужна нога с хорошими мышцами, с хорошим кровоснабжением, чтобы она хорошо бежала. То же самое и во время беременности. Вам нужна хорошая матка с хорошими стенками, без всяких там некротических узлов, без пластиковых эмбол в сосудах. В этой матке да, с хорошим кровоснабжением, с хорошим эндометрием, с хорошими яичниками Поэтому эмболизация здесь она ничему хорошему не приведет Поэтому я отношусь к ней сдержанно Лучше удалить узлы, сохранить орган Пожалуйста, беременеть и рожайте, Проблема никаких нет Что такое гистероскопия и РД? Гистроскопия это осмотр полости матки специальным а, оптическим устройством, делается под седацией, а РДВ – это раздельное диагностическое выскабливание. Удаляются участки слизистой и отсылаются на гистологическое исследование. Оно является как диагностическим а, так сказать, приемом, так и лечебным в данной ситуации. Делал УЗИ, два врача говорят, что у меня синехи после удаления полипа в 2018 году. А другой врач-узист говорит, что он, наверное, полип. В любом случае, если есть подозрение на любую проблему и патологию в полости матки, вам показана гистероскопия для определения этой проблемы и ее устранения. Будь то синехи, будь то полип. Потому что если есть подозрение на полип, то нужно делать обязательно оперативное вмешательство. Из полипа вырастает рак. поэтому да? нужно обязательно сделать. Не успел записать телефон. Пишите телефон 8 9 8 5 222 10 семь 985-222-1087. В Таплинге он здесь есть. Пожалуйста, вы зайдите на мою страничку, здесь где мы с вами беседуем. Там есть все телефоны, абсолютно есть все контакты со мной. Да? Пожалуйста, звоните, проблем тут никаких нет. Так, здесь я на вопросы ответил. Переходим с вами опять в Инстаграм. Посмотрим, что у нас появилось новое здесь. Так, двигаемся дальше. Сейчас поздороваемся со всеми, кто к нам присоединился. Двигаемся, двигаемся. Здравствуйте, зачем перед лапароскопией делать ФГС желудка? Значит, лапароскопия проводится в 99% случаев под общим обезболиванием. Для общего обезболивания нам надо всегда знать состояние слизистой желудка, потому что любая эрозия, любой дефект в слизистой желудке под общей анестезией может превращаться в кровотечение. Поэтому делается всем пациентам, независимо на каком уровне делается оперативное вмешательство, что это лапароскопия, что это открытое оперативное вмешательство, вот, делается всегда в ФГС. И если там какой-то дефект обнаруживается, назначается терапия, вот, в течение 70 дней этот дефект закрывается и совершенно безопасно делается оперативное вмешательство, так, так сказать, понимая о том, что осложнений со стороны желудка возникать не будет. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Скажите, пожалуйста, в вашей практике встречается назначение бусирилина пациентам после лапароскопии киста и эндометриоз? Мы назначаем агонисты, как правило, все-таки мы предпочитаем диферилин, не бусирелин. вот, Но во многих случаях это нужно обязательно назначить. Хорошие хирурги, если ты все классно удалил и хорошо сделал при сложных формах эндометриоза, примерно риск развития рецидива 7%. Вот. Если к хорошей хирургии добавляется еще и профилактической гормонотерапии противорецидивные, то риски развития рецидива снижаются примерно до 3%. Да? То есть это все-таки процент. Бать большой и, так сказать, в случае, где это необходимо, мы назначаем профилактическую терапию обязательно. Так, двигаемся дальше с вами. Скажите, пожалуйста, показатель СИИ-125 на фоне Буссерлина 57, дала проскопию Буссерлина 146, Минструации пришли, сдала его опять, результат 98. Как расценивать эти показатели? Эти показатели говорят нам о том, что, ну, во-первых, я не знаю, делали вы гасскопию или колоноскопию или нет, это надо обязательно сделать, потому что СИИ-125 онкомаркер, помимо гинекологии еще и показывает нам о том, что могут быть проблемы, это как бы слизистые раки, да, могут быть проблемы в желудке, в том, в тонкой кишке, в толстой кишке и в легких. Поэтому обязательно надо сделать, посмотреть, что у нас с легким, что с желудком, что с толстой кишкой. Если там все в порядке, вот, то я не знаю, по поводу чего вам так сказать, назначили буссерилин, если это связано с тем, как вы писали предварительно, оперативным вмешательством на женской половой сфере по поводу эндометриоза. Тоже нужно оценивать, он или нет этот эндометриоз. Есть у вас аденомиоз или нет, который может приводить к повышению этого показателя. Вот. И по большому счету, после удаления эндометриоза, он, как правило, приходит в норму. Поэтому бусерилин не влияет на это, я, я имею в виду, не влияет на показатель. Если эндометриоза нет, он будет хорошим. Да, если эндометриоз есть, то принимаете бусерилин или нет, в данной ситуации он может быть повышенным. Но в любом случае это то, что должно заострить ваше внимание на вашем здоровье и так сказать, пытаться все-таки разобраться и причину повышения этого онко-маркера объяснить. Значит, назначили укол на 6 месяцев Последний день был 28 сентября Месячных еще нет Дело УЗИ, сказали воспаление яичников Как лечить воспаление Пришлите мне данные этого УЗИ Пришлите мне выписки о оперативных вмешательствах Я вам дам конкретный ответ Что у вас есть и что нужно в данной ситуации делать Куда надо двигаться дальше Так, двигаемся дальше Достаточное количество присоединяется к нам. Спасибо вам за внятные и понятные ответы. Пожалуйста, подскажите после Нового года, в каких числах вы начинаете принимать? Я начинаю работать с 8 января. 8 января я уже на работе. Если сдать аспират по полости матки, сколько он действительно перед операцией? Аспират действительно 4 месяца. Если там, в нем все в порядке. Если есть в спирате какие-то проблемы, надо делать гистероскопию и надо делать обязательно РДВ. Да? То есть надо знать более четко, что происходит внутри полости матки. Переходим сюда, в другую в соцсеть. Так гиперплазия эндометрия сложная, а также есть. Я уже отвечал про синдром Жильбера и гиперплазия эндометрию. Пришлите мне все свои данные на мой личный электронный адрес Пучков собака или сюда в директ, и я вам дам развернутый ответ, с чем можно с вами позаниматься. Хотя предупреждаю о том, что гормональная терапия <ккъем> все-таки назначается очно да, в данной ситуации. Кист обоих яичников и один яичник увеличен в размерах. Обязательно операции или нет? 53 года. Да, конечно, 53 года надо обязательно делать оперативную вмешательство, потому что из кист вырастает рак. И лучше кисты удалить, убрать и не дожидаться, так сказать, более серьезной истории, с которой уже заниматься нужно будет по-другому. Фиброма на плече. Можно ли ее удалить? Да, конечно, можно убрать. Проблем никаких нет. Обращайтесь ко мне и я вам это сделаю. Так, ну я смотрю, вопросов у нас больше пока нет. Вот, еще раз повторяю, что я работаю в Москве, в Швейцарской университетской клинике. Оперирую а, в пяти специальностях хирургия, гинекология, урология, парктология, онкология. Вот, вы можете ко мне всегда обратиться, а, позвонить по телефону 8 222 10 87 или написать в директ мне сюда в инстаграм, в контакт. И я всегда вам дам ответ а, на ваши все интересующие вопросы, Праздничные дни у нас, последний рабочий день у меня будет 28 декабря, 28 декабря последний рабочий день, а начинаю я работать 8 января, так сказать, чтобы вот это понимание было. Вы всегда можете ко мне обратиться, получить адекватную хирургическую помощь, ну или по крайней мере совет. Так, если есть киста на почке простая, надо ее удалять или нет? В данной ситуации я всегда рекомендую сделать МСКТ с контрастом и посмотреть, купит ли эта киста контраст. Если накопления контрастного вещества нет, то это говорит о том, что нет логических клеток в этой кисте. И киста, если небольших размеров и не вызывает задавление чашно-лоханочной системы, и мочит, и не нарушает эвакуацию мочи из Почки в данной ситуации за кистой можно наблюдать. Если она приводит к какой-либо клинической картины или на МСКТ с контрастом копит контраст, в этой ситуации надо обязательно делать оперативное вмешательство и ее убирать. Ирина спрашивает, удаление яичников или кисты Ирина, пришлите мне данные УЗИ, еще раз опишите возраст, жалобы, я вам дам более развернутый ответ. Я не даю подобных ответов. Просто по двум так сказать, словам, да, мне 53 года, у меня кисты в яичниках, какую операцию мне нужно сделать? Да, но вы понимаете, что это очень мало информации для определения правильного объема оперативного вмешательства? Миома 3 сантиметра, субмукозность, сказали наблюдать, месячные идут долго, 20 дней, значит сам мне помогает. Значит, субмукозную миому, это Ольга пишет, любого размера надо оперировать. 3 сантиметра – это огромная субмукозная миома, которую надо обязательно удалять. Присылайте мне свое УЗИ, я вам дам развернутый ответ. Я уберу миому, сохраню матку, и все у вас, так сказать, придет в норму. И все кровотечения прекратятся. Так, еще присоединяются к нам в Инстаграме. Мематозный узел 1 см нужно ли удалять? Если нет деформации полости матки, вот как я буквально сейчас отвечал на другой вопрос, да, и нет никакой клинической картины, то за такой мемой можно наблюдать. Если есть клиническая картина деформации полости или тем более субмукозное расположение мемы, то ее нужно убирать. Спасибо вам за прямой эфир. Пожалуйста. Значит, можно ли миомы удалять после 15-го дня месячных? Можно. Я обычно провожу оперативное вмешательство на матке с 7-го дня по 21-й день. Поэтому на 15-й, 16-й, 17-й, 18-й день можно делать оперативное вмешательство без проблем. Так сказать, двигаемся дальше. Снижение авариального резерва. Сколько лет будет длиться месячные. Все зависит от так сказать, биологически запрограммированного вашего климакса. Если не будет никакого так сказать, хирургического вмешательства извне. Вот, и ответить на вопрос, сколько будут месячные идти, крайне-крайне сложно. Снижение авариального резерва зависит на способности к зачатию. Да, так сказать, вот эта вот способность... Падает. Вы работаете по МС и ДМС. По ДМС мы работаем. Да, сказать, компании страховые оплачивают лечение пациентов в нашей клинике. Надо конкретно с каждой компанией, с каждым пациентом решать на эту тему. Можно позвонить моей помощнице 8-985-222-1087, 985-222-1087, Ольга. Вот, Дать данные страховой компании чтобы определились, может ли компания оплатить ваше лечение или нет. Оптимально появиться ко мне на консультацию или хотя бы пройти ее онлайн, чтобы мы знали об объеме оперативного вмешательства, которое предстоит вам. На основании этого могли посчитать те затраты, которые будут... Так сказать, включены, и компания страховая увидит непосредственно эти затраты и даст вам ответ, будет она за вас оплачивать или нет в данной ситуации. Ваше лечение по Омс клиника не работает. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Повторите, пожалуйста, телефон восемь девять, восемь, пять, двести двадцать, два, десять, восемьдесят семь. Девять, восемь, пять, двести, двадцать, два, десять, восемьдесят семь. Ну что, вопросы у нас заканчиваются, задавайте, если они есть, потому что если у нас вопросов нет, то мы будем завершать с вами прямой эфир. Мы поработали прекрасно, очень хорошо, вот. вы мне задали большое количество вопросов по существу, еще раз, те, кто может быть не совсем понял или не получил внятного ответа, пишите мне на мой личный электронный адрес пучков.кв.собака.мейл.ру или сюда в директ, и я обязательно вам отвечу. Ну что, всем прекрасных, хороших выходных, еще раз выходите на улицу, отрывайтесь от своих телефонов, спортом занимайтесь, это даст вам позитив, даст вам здоровье, меньше будете обращаться к врачам, меньше, так сказать, придется задавать мне всевозможных вопросов, да, и я думаю, что в нашей жизни все будет хорошо. Благодарю вас, до встречи в следующий раз, искренне ваш, профессор Пучков.